А баба, а баба. Руки на стол, мы танцуем хардкор, пустосуд весь двор, мы танцуем хардкор. Сукачи. Прав. Что там? Что ты хочешь? Я хочу нормальные песни писать, да. Только мне нужны платные биты. На студию ездить официально ВКонтакте выкладывать карточку музыканта, это все и ты, блядь, угораешь что тебе еще сделать нечего ты охуел гондон ебаный пидорас, блядь ну ты клоун, конечно пиздец бля, я хочу рэпером быть, сука